Привет, я Шок. И сегодня я сыграл пятым игроком в команде Insilia. Это медийный проект ютубера Рэйчел. И в течение трех лет они пытались попасть на шоу ТВ, и у них ничего не удавалось. И спустя 10 дней после записи этого ролика, они все таки это сделали. Такая же была история со Steam Деком. Он не продавался в течение двух лет, и после вот этой публикации они начали продаваться вот просто везде. Они наладили свои поставки. Поэтому, если кому-то нужно выйти на Шул ТВ, я сыграю замены, вы можете просто мне написать в личку. Недорого Сегодня мы сыграли две игры Один матч и второй праг Что означает праг? Это 30 раундов отыгровки Тренировки, отработки новых каких-то идей Игра может закончиться со счетом 30-0 Никого ничего не волнует Это не обязательно выигрывать Праг мы сыграли против самой сильной женской команды в CSGO в мире Это Нигма Galaxy Поэтому я уверен, вам будет интересно посмотреть Как это выглядит в команде Insilia какой у них TeamSpeak И как же играют ребята из Nigma Galaxy А заменять я буду игрока Hunter все потому, что он опорник на Б, и я тоже под совместительству такой же. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, если вам заходит такой контентик. Это очень важно. Ну а я тебе желаю приятного просмотра и самое главное аппетита. Погнали. Теперь каждый ролик сопровождается конкурсом. И сегодня мы разыгрываем коврик Dark Project X Cybershock. В предыдущих видео мы уже его разыгрывали, и попетитель уже прислал свой фотоотчет, Поэтому мы решили сделать такую же историю. Просто нажмите на кнопку участвовать и подпишитесь на наш телеграм-канал. Результаты будут в телеграме, как только выйдет новый ролик. Насчет ковриков они пока не в продаже. Мы сейчас занимаемся большой партией, и как только мы ее подготовим, я сделаю об этом посты. Все, окей. Мы просто бэшки будем прошивать. О, каждый раунд одно и то же, я помню. Да. Два КТ. Да! Ну, куда, куда, куда, куда? Туда. эти стриверы лезут. они к нам лезут в Так, все, можете играть в ремпо, да? Я вам даю смок короткий. И пойду с вами тоже да наверное. Я бы шелла. По девяткой, по девяткой Убил? Найс! Идите, короче, три мидл, я вам дам молик багованный а, под... ну ну Да, что то такое, ребята Аккуратненько, можем по поиграть. играть а у них сейчас фулбай будет авик, аккуратно авик короткий Можешь мне, можешь мне Да, давай, кинул тебя вниз Слева, Так, я кину кинул ГАП. кидаю флэш Пойдём под б? Давай, давай Под б, под б, Шок, это мидл Я впервые на этот карте, Давай, давай, я рейди Никого близко Утягнуть, тебя... пути. Сейчас убью. Справа, справа, справа. Да, значит, у меня выйдет скорее. Работаем, Хорош, работаем. Все, ладно, у меня. Ребят, я хочу быстро выйти, габ. Давай, давай, я тебе подсопорчу. Блин. А, они тоже, не, мне, а они, да, тоже меня не. пушат. Давай, давай. А. Нормально, работаем. Ириме, на рампе. Пошли, пошли, короче, Никита, дашь благов моликом, мы медал побежим. Да, давай. я флешку там, я там, я жду ошибки. Была в лифтах? Ошибка есть. Не ронячка Не, ранячка не кондрится. Раняшка вообще не понравился. Короче, гоще раз Пизил, бил, сзади, сделаем. Го раз Ш шок, беги. За, единичка, единичка. До, до сих пор единичка. Убил. За, сигареты. за сигареты. Убили сигарету. А Шикарная флешка. А, да ну где ты? У смотрю. Да. Тут трое уже. Я подумала, гениальный one way Один да, я не вижу. она умная, она на контроле full пропала как же он считает 40 сек. 40 сек он знает всю раскидку на карте? да, бабас с Да, не дочекал. Еще забайте же, я буду здесь сидеть. Убивать. ББ, бараш, бараш, бараш, бараш. О, сейчас будет мясо, давай. Блять, никого не убивает, что за файл. Э, Элик, Элик убил. Един с ура. И ты есть. Держи, дерни, води, водир. Хорош. Ой-ой-ой, пипыч. Это наш раунд, это бесплат. А, а, а, а, Хороший. Туда ее. Ой, хорошо, бро! Ты не стал ее выбивать, молодец. Так, смотрите, они сейчас точно знают, что я буду их пушить с Б. Но я запушу их с медом. Ооо. Флешка опять тебе дам, давай. Давай, делай всего видка как будто я пуш. На Б типа? Я падаю в ладр, убивать их. Они все middle, они что? Кто сливает им? Оо, гранаты. На На куда? Ой, э -э -э. Ой, э -э. Один игрок. Вот план, воплот! его, я Б откину Ребята! Туда! Заедись! Стави бомбу! Заедись! За Заедись! же я готов принимать. Трое. Что? Отличная работа, пик. Хорошо. What? Все, ребят, гг. До этого мы играли против любительской команды, но ну а сейчас будет самое настоящее профессиональное. И кроме этого, они считаются топ-1 в женском CSGO, NIGMA Galaxy. Мы ожидали сложную игру, так и оказалось, мы не фанились, играли на полном серьезе, это настоящий был праг. Я поменял аватарку на Хантера, поставил его никнейм и закрыл профиль Steam. Никто ничего не подозревал, и я начал играть. Пойдемте три я с вами, да. Я за пунктом, может, пройдем. Я, я буду играть, На засижу. да сижу. Да, да, да. Один в зиге, бомба в зиге. Это я убил! Могу. Хоро. Бомба в зиге с человеком Топмид жди, топмид жди убил Зашла а в ладер а, Найс Пожеласка Топмид Я здесь Рыб. А Рыб. Я не репика не вижу никого Топмид остался Топмид убил, топмид убил убил Найс Я на Я на стерс выхожу Меж, меж, меж, КТ, КТ сейчас КТ все, last тетри с Найс! им командир. Есть флешки Б. Флешки Б. Где, где? Где? Машина? И машина, машина. Очень лоу ХБ Еще один. А, я понял. кейсель! Артем, сейчас заберу яму. Артем, сейчас заберу яму. Артем, сейчас заберу яму. Артем, сейчас заберу яму. Артем, сейчас У меня, яму. Да? я не. резал, я хотел до ямы дойти за спиной, типа, ее шаги. Хорошо, пимп. Ой, поху! А, Гениальная игра. Конкратно. Я по двух убил. Кон Два Steel, Steel, Steel, Steel. Давай, Steel. Steel. пробовать, дай, Я Давай, дай, дай. Вижу. Я никого Не, вижу. дай, дай. Давай, дай, На Давай, может быть Давай, дай. Давай, дай. Здесь хапал, здесь Хорош, да. Дефай Какой ужас? я увидел, блядь? Ладно, хорош хантер Кирюха. Хантер хорош. Ну блядь. Я бы так не делал, не Пиздец, блядь. Да. Yeah. <laughs> не, 90 поход. А, 90. Болов. А, и на страй, и настрой. А, 50 хп был, забей. на красный. Красный снизу. Харик умирает. умирает. Форест, сайт, э, сайд. Третий не знаю. Брат плюс ел. Что-то мы же придумаем прикольное. Может так Б просто пойдем? Идите затеров фаст каждый раунд на... Не, кажется, это вторая часть ролика. Куда, куда, слышьте? прочитал, бля. Ой, как прочитано, как учебник. Аккуратнее мид. Один на топ-де был. Дефолт Авик. Я а Я готов Делайте. Давай, я сейчас Окно ну, справа, окно справа кал, кал, кал. И Андер Андер и справа Бони право Андер и Ракон Где на бэк, где на бэк? Справа стоит, вот тут Ну была справа, кинула смок, я не вижу. Я не могу голову нашить, а может быть нет Убил Настаем Хорош Под коврами Коврами еще. У тебя убил ковры. Коврами. в 3 он. Алик это. Все, оставь Один в Один, два, один. я не увидел. А сейчас можем сделать фуроски-то? Давай, давай можем. Джангл, дашь? Да. даю вам фонарь в дал. Здесь близко слева. Под, под сон ты же девайсер Тоже куда он отканул Раз Два Она справа, не шла Молодцы Акаунь Акаунь Можем ту же самое сделать Давай, давай Там их ты заставим или потом даже, даже Пушат, а -а -а. двое пушат Атайка, атайка Хорош Давайте mm. я соло раскину. Я могу соло раскинуть, а если у меня две граны, мы можем, убили, мы можем фейс и... сделать все, что делаете. Короче, мы я бы тут соло, соло... раскину. Идите 3, 3 middle, а фк только стойте, потом победитесь. Джангл, джангл видел. Зеки справа справился. Стос, стой, стой, стой. Хороший. Еще вроде. Помочь бы дам. Шор последний. Кидай, флеш, убиваю. Играет, играет, играет. Эдвард. Эдвард Суни а Я все явлю, я все явлю Давай, давай Твое, Поделим, Двое, двое Я катаре Пол катаре Найс да. Может раскидку я сделаю он опять? Они пушат ее. Давай, давай, гол Они всегда что -то дают Что же раньше кинем? Они именно мне кинули сюда Понял? Я спауню флешка фонаря хотя... Яму упорю а Опа, Я могу упор а да, Походу, пейк Молик упал Здесь. Сайка, здесь! Что это такое? Вверху, вверху, под коном Сейчас я попал! Хорос! Дангол убил, прыг там? Убил КТ, найс! Я, походу, Блин, бачит, так, у упор нет. Убил Апалас. За файром, за файром. Работаем. Шерик. Работаем На детстве, истреб. Убили, И брепорницы, иди, иди, Стоит Нет, тут это. Нет, это не видел. Найс! Давайте какой-то раунд сделаем сейчас Да, давайте снова раскидку О, давайте фул раскидку Апфул абсолютно и уйдем на бой, пожалуйста Пип, ты останешься Кидает Кидай джангл, давайте Летим на бой, летим. Огурцы заходят на б, блядь е два. Тактика огурцов, еще кичи 2, 1, два. Еще Носкоп, Носкоп, подождите, Носкоп там, подожди, ладно, все, гг, жестко, ну, хорошо, 29, с таким счетом Олег проиграл вот недавно, им брак, поэтому, вот и мы узнали вообще, все, ребят, спасибо большое, огромное, спасибо тебе, Эрик, я надеюсь, тебе понравился этот ролик, если это так, то не забудь поставить лайк. Но ну, а я тебе сейчас советую посмотреть мой другой материал, который был про то, что мы повторяли один и тот же раунд на протяжении всей игры на карте The Mirage. Ну а следующим роликом на канале будет то же самое, только на карте Dust2. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Пока.